Как ученые измеряют гигантские расстояния в космосе? Привычные способы единицы измерения длины в метрах и километрах здесь не подходят, так как пришлось бы добавлять при описании расстояний бесконечные нули. Понадобились и особые способы, и новые единицы измерений. И в качестве основной космической линейки ученые стали использовать свет. Это стало возможно благодаря удивительным свойствам света. Каковы же эти свойства? Свет находится в постоянном движении, распространяется по прямой, с постоянной скоростью 300 тысяч километров в секунду. А это значит, что все лучи света во Вселенной, исходящие от звезд, галактик или других объектов, передвигаются с одной и той же скоростью. Как известно, Свет распространяется не мгновенно. Конечно, если ты включаешь свет в темной комнате, лампочка освещает ее практически сразу. Это происходит от того, что источник света находится рядом. Но расстояние в космосе огромно, и чем дальше находится объект, тем дольше движется свет от него к наблюдателю. Даже свет от Луны, ближайшего космического объекта, спутника Земли, доходит до нас не сразу. Надо сказать, что сама Луна не излучает свет, а лишь отражает свет Солнца, как и другие планеты и спутники Солнечной системы. Точное время прохождения света от Земли до Луны удалось измерить с помощью лазера. Лазер – это устройство, создающее узкий пучок интенсивного света, который направляется на зеркальный отражатель, установленный на Луне. При этом фиксируется точное время, за которое луч света проходит туда, и обратно. Таким образом установили, что свет идет от Луны к Земле примерно 1,3 секунды. Зная время и скорость, несложно рассчитать расстояние. Подставляя данную формулу скорости, получаем, что расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километров. А солнечный свет, как оказалось, движется к Земле целых 8 минут. Ученые шутят, что если бы Солнце вдруг исчезло, то земляне заметили бы это только через 8 минут. Надо сказать, что полная тьма и холод нам не грозят, так как Солнце, по подсчетам ученых, будет светить еще 5 миллиардов лет. Ученые определили время распространения света до Солнца с помощью метода радиолокации. Локация от латинского размещения положения» – это определение местонахождения чекулы. Радиолокатор или радар. Это система из передатчика, антенны и приемника. Радиосигнал, который распространяется со скоростью света, направляется к объекту, отражается от него и возвращается на Землю. Таким методом измерили время, а затем вычислили и расстояние до Солнца. И эта величина составила почти 150 миллионов километров. Расстояние от Земли до Солнца очень важно, так как оно принято учеными за единицу измерения расстояний в Солнечной системе. Одну астрономическую единицу. Так появилась новая единица измерения, которая упростила расчеты расстояний между Солнцем и планетой. Посмотри, как долго движется свет, который излучает Солнце к планетам. И несмотря на 300 тысяч километров, которое свет преодолевает за одну секунду, до Юпитера свет идет 43 минуты, это 5 астрономических единиц. До Нептуна свет движется 4 часа, расстояние от Солнца до этой планеты составляет 30 астрономических единиц. А как быть с далекими объектами, которые находятся в миллиардах километров от нас? Для измерения расстояния до звезд астрономической единицы уже недостаточно, и ученые придумали новую где за единицу принимается уже не 150 миллионов километров, а 10 триллионов километров. Она получила название «Световой год», потому что за основу принято расстояние, которое свет проходит по Вселенной за один год. И хотя обычно год – это мера измерения времени, но световой год – это единица расстояния, это очень удобная единица измерения. В противном случае, расстояния между объектами выражались бы невероятно огромными числами. С помощью наблюдений и математических вычислений ученые определяют расстояние до звезд и галактик в световых годах. Так, самая яркая на небе звезда Сириус удалена от нас на расстоянии 8,6 световых лет, а это значит, что мы видим ее такой, какой она была 8,6 лет тому назад. Мы видим яркую звезду Вега такой, какой она была 25 лет назад, а красного гиганта Петельгейза, какой она была 500 лет назад. Ближайшая к нам спиральная галактика – это галактика Андромеды, удалена от нас на 2,5 миллиона световых лет. И, конечно же, возникает вопрос, а смогут ли когда-нибудь люди совершать космические полеты к звездам? Ближайшая к нам звезда, не считая Солнца, Проксима Центавра расположена на расстоянии 4,22 световых года от нас. Неплохо было бы долететь до нее за 4 года, но ни один космический корабль никогда не сможет сравняться по скорости со светом и даже приблизиться к ней, как мы знаем из специальной теории относительности Эйнштейна. Но ученые не теряют надежды и мечтают найти новые способы передвижения в пространстве. Существует, например, идея создания червоточины в пространстве. Представь себе, как движется червячок в яблоке. Он не ползет по поверхности, а пробирается внутрь. Также ученые хотят использовать червоточину, чтобы скрутить пространство и срезать путь через Вселенную. Они даже предполагают, как может выглядеть машина для производства червоточины. Оборудование, возможно, будет размещаться на астероидах с помощью многочисленных лазерных лучей необходимо будет сосредоточить огромную энергию в одной точке, чтобы открыть портал к продвижению. Слово «портал» происходит от латинского «порта», что означает «ворота». И речь при этом идет даже о проникновении в другие вселенные, о существовании которых нам пока ничего не известно. Наверное, самые большие мечтатели – это ученые. Но самое интересное, что им очень часто, удается воплощать свои мечты в жизнь. Именно поэтому мы летаем на самолетах, наблюдаем за полетом космических кораблей и зондов, пользуемся мобильной связью и интернетом. А сколько еще интересного будет открыто в будущем, в том числе и в освоении космоса. Может быть и ты станешь участником таких грандиозных открытий.